Жилой комплекс Аморе. Обалдеть, вот это название, да? Море, море. По причине того, что так сказал застройщик, вот так сказал застройщик, значит так тому и быть. Видим, квартиры будут двухуровневые. И это особенность нашего комплекса. Ух, какая она большая! Ёкарный макарёк Это, короче, 34 квадратных метра Плюс 31 на верхнем Огромный привет, дорогие друзья Мы находимся, как обычно, в городе Сочи а если быть конкретней, на улице 20-й дивизии В общем, до моря у нас здесь Каких-то, как говорится, 15 минут пешочком По ровному месту, и вот наш дом Дорогие друзья, вот он Смотрите, как он выглядит, он имеет этажность У нас три этажа, он готов Сделки регистрируются в Росреестре по договору Купли-продажи, здесь у нас вот это а все, что вы видите, это все наша территория. Большая территория, видите, да, это подъездной путь непосредственно. Мы находимся, знаете, МФЦ, где было на 20-х Вот, В общем, мы находимся напротив этого бывшего МФЦ на улице 20-х Горнострюковой. А теперь, а теперь мы идем в наш ЖК. И вам же стопудово по-любому интересно, как же он называется. А называется он жилой комплекс Аморы. Обалдеть, вот это название, да? Море, море То есть вот из этой серии что-то Грубо говоря, сейчас мы с вами пойдем туда Будем смотреть, ознакомляться, влюбляться И, в общем, если интересно, оформляться Смотрите, самая интересная особенность Это, конечно же, высоченные потолки То бишь, грубо говоря, квартиры двухуровневые Но ну, теперь смотрим туда Еще раз окидываем взглядом территорию Видите, да, сверху Нет строений Получается, у нас здесь окна выйдут тупо на зелень если окна мы берем квартирку в эту сторону, то у нас тоже тут везде зелень-зелень. И давайте-ка я, прежде чем, наверное, заходить в наш жилой комплекс, обойду вокруг. Видим, по фасаду. По фасаду работы практически завершены, еще работы будут проводиться. Здесь будет ограждение, здесь будет детская спортивная площадка. И еще будет у нас здесь непосредственно место для занятия спортом. Это такая зона паркаут. И ну, детскую я сказал, спортивную я сказал. И будет много парковки. Почему? Почему я так уверен? По причине того, что так сказал застройщик. Вот так сказал застройщик, значит так тому и быть. Смотрите еще раз, дорогие мои. Ух, ух. Вот так вот выглядит наш комплекс. Симпатичненький. Еще раз, дорогие мои. технологии строительства монолитный каркас с блочным заполнением. Вот это тоже наша территория. Вот там внизу тоже наша территория. Теперь я предлагаю. Так, что предлагают? Вон она. Видите, МФЦ города Сочи наверху написано вот здесь буковками. В общем, по местоположению все собрались, понялись, сориентировались. Теперь пойдем смотреть наше... Аморе, Вот это ж да. Надо было так классно назвать комплекс. Прикольно. В общем, макетики очень интересные, да. И здесь цены недорогие, дорогие, дорогие, уважаемые друзья. Сейчас мы с вами будем заходить туда вовнутрь, смотреть, ознакомляться. Короче, улица у нас здесь именно вот, да, это 20-го но э, непосредственно вся эта петрушка у нас, конечно же, называется улица коммунальная. Так. Так, вот мы внутри подъезда. Здесь выкладывается подъезд, пока на данный момент ведутся работы. Здравствуйте. Сейчас поднимемся повыше, посмотрим виды. Видите, у нас непосредственно выгораживают уже квартиры. И, в общем, пойдем выше. Ой, ой, ой, ой, ой, вот так бывает, когда по сторонам смотришь. О, вот это перила ограждения. За него я и буду держаться, чтобы не упасть и не повредиться. Поднимаемся. Видим, видим, квартиры будут двухуровневые. И это особенность нашего Комплекса. В общем, до моря у нас здесь 900 метров, ну как есть на самом деле, а до курортного проспекта 800. Так, ну я думаю, если смотреть, то квартиры уже по третьему этажу. Поднимаемся. Перелуки, в принципе, металлические, неплохие, в принципе, обыкновенные. На самом деле здесь на районе есть все. В прямом переносном смысле здесь и школы, и садики, и магазины, просто все. Вот, третий этаж. Не успели еще выделить полностью все квартирки по квартирно. Поэтому, я думаю, фантазия у вас богатая, как-нибудь разберемся. Так, давайте смотреть первую квартиру. Блин, они уже там эти леса поставили, как бы спуститься не пришлось. Потому что из-за этих лесов, видите, трудно себя представить в этой квартире. Так, какую квартиру? Давайте-ка на второй этаж, наверное, спустимся. Конечно, с третьего этажа квартиры виды были бы получше. Но видите, вот из-за того, что сейчас будут заливаться перекрытия квартирные по квартирной, сложно будет здесь сориентироваться. То есть, ходить вот по этим распорочкам, всем понимаете, да? То есть, квартиры идут двухуровневые. Хотя вот эти квартирки вообще классные. Вот в ту сторону будут вообще замечательные. Все, спускаемся. Зато видите, я вам все показал, как говорится. И первый, и второй этаж, и третий. Все квартирки двухуровневые. Исходя из этого, цена за квадрат вообще подарок. Здесь можно купить квартирки от 5 миллионов рублей. И на ремонт уже зайдете где-то февраль-март. Реально объективно, как есть на самом деле. Все, по второму этажу будем смотреть, будем влюбляться. Смотрите, что здесь у нас? Трендеринг. Что за квартира-то до конца только не непонят... толком непонятно. Вот она. Такая вот высоченная. Ну, давай из, из окна выглянем. Двухуровневая квартира. И вот у нас еще балкончик вот такой. Вот такой вот у нас балкончик. С таким вот видом, вид сверху, как говорится Вон она улица 20-я Гонострюковая Так, в общем, что это за квартира-то? Площадь, в общем, данная квартирка Стоит 6900 Опа-на, надо же, да? Ну ладно, что, нормально, не забываем, что там у нас еще будет Второй этаж, так, идем далее Идем далее в Следующую квартиру смотрим это, ну, эта квартира предыдущая была по низу 24 квадрата, по, по потолку было 20. Здесь у нас эта квартирка будет немножечко больше. Здесь у нас по низу 25, по верху 22. 7200. Видите, да? Перекрытие еще будет заливаться. И вот, ну, сложно вам понять. Я, конечно, понимаю, представляю вам, сложно понять, как это так это будет здесь выглядеть, как. Ну, в общем... Прикол в чем? То есть вы можете получить здесь большую квартирку площадью 25 плюс, грубо говоря, там еще дополнительных каких-нибудь там на втором уровне 20. Вот она наша территория сверху. Да, уже сверху вид обзор. Классные будут вон те, наверное. Или классные будут квартирки туда наверх с видом. По фасаду, ну вот такая типа, оля, декоративная штукатурочка. Единственное, вот короче, когда квартира двухуровневая, у вас получается, что на втором этаже, на втором уровне, на втором ярусе нет балкона. Под кондиционеры корзины и видите, да, то есть там э, канализация под слив конденсата. Сложно представить, когда нет второго уровня. Но прикол в том, что вы берете, грубо говоря, если 25 на нижнем и 20 на верхнем, то вот санузлы видите выгрыжены, то у вас суммарно получается такое удовольствие, что-то типа, о, не понял, что лифт что ли? Ну вот, лифт, пожалуйста, видали, даже лифт есть. Еще раз говорю. Если суммарно вы все это разделите, да, то есть за 5 мультов вы получаете минимум 43 квадрата. Так, видим две такие совмещенные квартирки. Так, надо же кому-то позвонить, именно в тут момент, когда я все это делаю. Так, заходим, вот следующая квартирка. Ух, какая она большая. Ёкарный макарек. Это, короче, 34 квадратных метра плюс 31 на верхнем. Короче, за 9 мультов можно данную вот такую квартиру. Вот, ну, сложно вам понять. Я понимаю вас, да? То есть вы вот там зашли, здесь у вас вот санузел, далее у вас тут кухня, вот с балкончиком. И вот тут вы зонируете. Вон у вас с окном получилось спальня. Плюс еще второй этаж. Где-то сделаете лестничный марш по согласованию. Ну или где застройщик вам это место выделит. И будете, как говорится, жить в большой двухуровневой квартире. Суммарно у вас получится больше 50 квадратных метров. Практически 60. И все это по деньгам, э, грубо говоря, в 9 миллионов рублей. Э, в данном местоположении, в данной локации, это, в принципе, относительно э, нормальная такая хорошая, доступная цена, недорогая. Потому что до моря вот тут реально... Доступности все это удовольствие. Еще раз говорю: есть огромная гибкая беспроцентная рассрочка. То есть, вот сейчас я вам показывать, показываю, да. да Ну, сложно понять, сложно, я вас понимаю. Вот следующее, да, вот тоже. Вот смотрите: блин, ну что это за фигня? Прошу прощения. То есть, ну, ну ладно, давайте по первому смотрим, а то, что по второму хрен с ним, как говорится, я вам все это вышлю. Вот наша дверь. Вот вы зашли, санузел. Вот так вот, трин -трин бам бомбам. Здесь у нас кухня там у нас э, столик, здесь у нас выделяется комната, спать с окном и выход на балкон имеется, то есть балкончик имеется, это здорово. Вот эта квартирка на втором этаже нормально, на первом этаже не айс, потому что она смотрит в опорку, видали, да? А на третьем этаже будет еще лучше, но ну, из-за деревьев она темная, но с другой стороны уж лучше смотреть на деревья, чем туда на дорогу, непонятно куда. Э, видите, да, сколько мест общего пользования, я бы вот эту территорию как-нибудь облагородил. В принципе, в эту сторону, более-менее, тоже не такие квартиры. Но я думаю, более-менее вы уже сориентировались. Короче, давайте я подведу и ток. Фишка в чем? Вам продается, грубо говоря, продаются два уровня, и минимальные цены на квартиры это 5 мульонов. 5 мульонов. За 5 мульонов вы можете получить, грубо говоря, ну, там 5 с копеечкой. Вы получаете суммарно порядка если мы говорим за два уровня, 36-39, ну почти 40 квадратных метров. Вот-вот фишка данного комплекса. Есть большущая беспроцентная рассрочка. Вот здесь мне кажется, что вообще первый этаж, он самый высокий, он нереально высокий. Вы посмотрите, какие высоченные потолки. Вот я спускаюсь, да? То есть, раз этаж, два этажа у вас получается, дорогие друзья. Вот это первый этаж. Но мне больше всего нравятся вторые и третьи этажи. А вот, например, э, не нравится мне, конечно же, непосредственно... Э, Первый этаж не нравится, потому что нет балкона, а вот второй, третий этаж, это вполне себе неплохо, вполне себе интересно. Выходим еще раз, дорогие друзья. Вот снова эта красота. Жилой комплекс у нас называется Аморы. Еще раз говорю, сделки регистрируются в Росреестре по договору купли-продажи. Кому нужна информация, кто желает посмотреть, кто хочет ознакомиться с комплексом, сейчас хорошие скидки, акции, беспроцентные рассрочки. Дорогие друзья, пишите мне, обращайтесь, предоставлю всю информацию. Вам нужна, если это локация, денег немного, а жить в городе Сочи надо и нужно, и хочется, только говорится, Обращаемся Мой номер 8-918-880-0747 Звать меня Дима ЮДВ Жду вашего звонка Не забываем комментировать, подписываться и ставить лайк Множество парковочных мест Это все наша территория, которая будет облагораживаться Ну и вы обращайтесь Вот он дом, вот он я Номер знаете, жду звонка Пока-пока